Привет! Привет! Привет! С вами Лоплинский кролик! Кролики. Ну, мы продолжаем серию сюжетов про кролиководство. И недавно у нас встал такой вопрос, что э, некуда сажать кроликов. Они так хорошо стали плодиться. Ой, и папа сказал, что на улице холодно, клетки он колотить не будет, поэтому вопрос с клетками отложили до весны. Но, а знаете, надо куда-то девать. Вот мы решили провести эксперимент и посадить наших кроликов в теплицу. Да, теперь Сейчас они надеюсь. там размножились. Надеюсь. И теперь много-много рычат. Нет, вот не это... размножили, Стасечка, мы посадили только молодежь. Да, и так круто было. Очень понравилось. Мы поставили сюда бочки, чтобы было им веселее. Мы ему елку, луку дали. Они всю ее две елки съели уже. Давайте посмотрим, они тут прячутся под корыто. Откроем. Бежище. их тут. Их домик. Да, Их тут сидит 22 штуки. В теплице, да. Мы поставили им всякие бочки корыца, чтобы они отвлекались. А то мы боимся, что они съедят карбонат у теплицы. Хотели изначально отградить. Как круто! Все, никак не получается. Чтобы отвлекать кроль, мы им струбаем прям такие елки большие. Вот они у нас обладали вот такие елочки, чтобы они были заняты, да. даем сено, кормим также комбикормом по поводу э, воды. Поскольку сейчас холодно, а вода замерзает, мы им даем снег или морозим лед. И прям приносим им ледышку и они у нас грызут ледышки. Так, ну что еще сказать? ведут себя мирно, да, мирно ну, да, пока что они мирно себя ведут, им очень нравится, что в теплице много места Привет. попрыгать, побегать, конечно, тут не намного теплее, чем на улице, но все-таки они двигаются, им... но они так двигаются, таки... прижимаются им нравится вид больше, да. в общем, зайцы счастливы, зайцы в восторге, <свят> конечно, я полагаю, что прибавка в весе будет немножко меньше, чем вот... От кормочных клетков. Ну, я думаю, это не страшно. Зато вот кролики на племе, я думаю, будут очень хорошие, потому что, во-первых, они будут физически развиты. Да. И они Счастливые. Будут не очень жирные, такие и, ну, зайцы. Это да, хорошие. Вот так. вот. Да. Ну что ж, с вами был Лобнинский кролик. Так, всем пока-пока. Пока-пока.